Это масло будет. Вот сюда, и сюда. это простой, доступный каждому и очень точно. Или искренне. Ревизию Ревизию пошневой. Мертвая точка. Называем. Пушене стается точка. И молоточком здесь тюкаем. Плюс вот это сюда шпиль. поставить шпильку. Даже не имеет резьбы. Пайку. Перетяжка сидений. Капля вот этой масшмалы на просушку. Как приготовить дешевый, но крутючий металлик с обыкновенной нейтрократ. Аэрорафик главное не переборщить то есть это очень дешево привет мастеровым ютубовцам Вот сегодня такую маленькую мы ремонт сделаем значит вставляю сюда ключ у нас что-то не открывается может ну, с горем пополам я его там снял вот здесь имеется у нас вот такая прорезь и должно там что-то быть у нас значит здесь получается что так ну причина этой беды вот эта штука что крутится должна значит отлетела здесь от что там было не знаю выскочила по дороге видимо поближе на виду Вот это, видите? Вот, ну здесь элементарно я, значит, сделал. Не буду слишком улиться. Мудрус эту камар. Обыкновенная заклепка. Вот она заклепка обыкновенная. И вот ее стоит туда вверх. Вот так вот ее такой купанький Порядок. Все. Зацепление есть. Выскочить надо никогда не выскочить, потому что она, видите, вот, вверху все время находится шляпка, то есть тяжелая штука. И по закону этого нету, накрыться, тяжело и все падает вниз. Вот это как оно будет держаться. Примеряем. Ставим пластик на место. Так, порядок. Вставляем сюда ключ и пробуем. Оп, открылась. Все, порядок. Окей. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки вверх. Всем удачи, ребята. Всего хорошего.